Всем привет, с вами я, друзья, и сегодня будет видео о том, многие у меня просили в комментах, это, я не могу зарегистрироваться в приложении в плюсе, как это сделать, я сейчас это все вам покажу, так что не переключайте, не перематывайте, если вам интересно, вот, нажимайте зарегистрироваться, Выбирайте Кыргызстан, если вы из Кыргызстана. Вводите номер телефона, только без нули. Вводите и, и нажимаете подтвердить и имя. Вот здесь пишите имя свое. Вот. Я вот так напишу. Это не обязательно. Дату день рождения вводите. Какого вы года? Я, например, 2002 май Нет. Короче, вводите день рождения. Область какой? Пешкейк. Город. Тоже пешкейк. Семейный статус. Выбирайте по-своему. Если вы не замужем, то говорите, в браке не состою. Если вы же замужем, замужем говорите. И все, мужской пол. И нажимайте зарегистрироваться, и все, вы зарегистрированы. Сейчас давайте я вам покажу, вот, зарегистрировать. И вводите свой пароль, и все, подтвердите, все вот также заходите в... и тут тоже этот вводите номер телефона и вводите свой пароль который вы указали и нажимаете войти и все она входит сейчас я уберу войти и все все вошли и вот в Плюсик нажимайте и промокод ведете то, то которое написано в крышке.